Здравствуйте, друзья на связи мошкин владимир и сегодня я провожу очередную акцию угадай пароль но уже размер кошелька 200 монет я зарегистрировал новый кошелек данные этого кошелька вход в него адрес этого кошелька публичный ключ будет под видео на кошельке будет 200 монет в слове в парольной фразе в парольной фразе вот здесь в паспорде, не хватает всего одного символа если вы его подберете то вы соответственно сможете забрать с этого кошелька 200 монет те кто будет взламывать кошелек и пытаться это сделать если у вас не получится, то рекомендую пополнить кошелек, чтобы ажиотаж рос любым количеством монет, к примеру там пять, одну монетку, там часть какой-то монеты, ну как бы центы, сбрасывайте на вот эти вот реквизиты, я их укажу под видео, чтобы баланс этого кошелька рос и чтобы всем хотелось его взломать. Ну, а потом, когда уже кто-то его взломает, тот получит этот весь куш. Ну, и давайте я сейчас сюда переведу 200 монет. С кошелька. 200 монет. Все, монеты улетели. А сюда должны прилететь. Все, монеты прилетели. Все, ребята, под видео будет парольная фраза. В ней не хватает одного символа и реквизиты кошелька. Пожалуйста, взламывайте, показывайте то, что призм уязвим. Но пока таких случаев еще не было. Только кошелек взламывают только по халатности самого участника, когда он некачественно пользуется паролями своими и раздает их налево и направо, не шифруя фразу. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.